дуже рада вас чути дякую вам за поддержку, а я вас в всех моих запитаннях бажаю вашей семьи всех благ Алена перепил Алена да ты такая молодец вот Алены такая судьба вы представляете вот Алена она может сказать Алена тебя к тебе домой кто пришел? украинские бойцы или российские? Напиши мне, как тебя выгнали из дома. Вот вам человек настоящий. Мне когда пишут там, да что вы рассказываете, русский не заходят. А что вы говорите вообще? Вот Алена здесь находится. Ее выгнали из дома с мужем, они еле удрали там, пол полдеревни побили эти, вот. Хай усих из попы язык вылазы. И никогда не вылечится. Я вам клянусь, у всех, кто уничтожал здесь людей, они сесть на попу никогда больше не сможет. Из потенции у них будут большие проблемы. Сколько будет война здесь в Украине, столько будет Россия гореть. Придет ли война в Европу и в Беларуси на ближайшие один-два года? В Беларуси могут быть неприятные ситуации. Они будут с территории Российской Федерации. То есть это геноцид белорусов, это нападение на Беларусь России. Придет ли война в Европу? Нет, не придет. Сменится ли режим до конца года? Спасибо, давно вы даже не заметили, подсказали, предсказали это событие, началось в Беларуси.